Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам расскажу, когда выйдет обновление в игре Among Us. Во-первых, разработчики сами написали, когда выйдет обновление в отчете своей работе. Ну и также разработчики нам намекали на это на протяжении долгого времени. Но для начала, пожалуйста, подпишись на канал и прямо сейчас поставь лайк, так как информация очень сильно интересная. Ну а мы приступаем. После выпуска карты под названием Airship, разработчики нам сказали, что они планируют выпускать обновление. В своей игре регулярно и регулярным обновлением способствует то что у них в команде теперь 7 человек ну и также в процессе создания новой карты airship разработчики освоили новые аспекты программирования и теперь для них создание обновлений стало намного легче ну а что же означает слово «регулярно»? Ну, естественно, раз в месяц. Да и тем более мы знаем то, что следующее обновление, оно не такое уж и большое. Всего лишь улучшат художественный стиль, добавят лобби на 15 игроков и также добавят 6 новых цветов. Ну и также обновят экран встречи, в котором вы можете исключить из вашей команды человека, который наверняка является предателем. Однако разработчики нам поведовали то, что учитывая все цвета которые у них уже есть было на самом деле довольно трудно найти цвета которые будут автоматически визуально отличаться от всех других это я сейчас процитировал самих разработчиков и однако их здесь радует одно слово было то есть оно означает то что разработчики уже нашли эти цвета и одну из трудных задач они уже выполнили обновленный экран встречи он тоже уже готов и разработчики нам его даже уже показывали но остался один вопрос это про лобби из 15 человек сколько разработчики его будут делать но однако новость про 15 игроков появилась действительно очень давно и я думаю то что разработчики уже давно работали над этим вопросом но и также разработчики в своем отчете о ходе работы нам сообщили одну очень важную новость слушайте и читайте внимательно Цвета. Есть общие сложности 6 новых цветов подходят к обновлению, которые мы будем выявлять более в мае. Конечно, тут Google переводчик постарался, чтобы мы ничего не поняли, но однако здесь есть одно очень сильно интересное слово. Хотя нас э, больше всего интересует сам конец предложения. Мы будем выявлять более в мае. И тут как бы разработчики сами написали то, что в мае... Но, возможно, это немного накосячил Google Переводчик. Но, однако, слишком много всего подходит к тому, то, что обновление выйдет именно в мае. Это, конечно, очень сильно интересно, но также есть достаточно любопытный вопрос, когда выйдет новая карта. Ведь игроков больше всего интересует именно новая карта и также добавление новых скинов, новых шляп. Просто у меня такое ощущение, то, что совсем скоро про игру вовсе забудут. Во всяком случае, у нас от этой игры... Осталось очень много позитивных моментов, которые мы будем часто вспоминать. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите интересные комментарии. С вами был Чех ТВ. Всем пока.